Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня я хочу сделать маленький обзор того, что я привезла из Голландии. Многие меня спрашивают, что ты привезла, что там ты интересного увидела из семян. Я обычно привожу, оттуда всегда что-то много, чуть ли не чемодан. Но в данном случае, наверное, от того, что время. Когда мы приехали, это было не время для приобретения всевозможных луковичных. Я прям хотела взять бегонию, но она в спячке. Я специально спросила в магазине о бегонии: "О, что это будет только продаваться в феврале, в марте? Сейчас нет бегонии". Надо отметить, что все-таки семена там не дешевые, и единственное, на что можно вот попасть в волну такой, это на распродажу. И именно в распродажу вы можете приобрести совсем недорого какие-то ну, интересующие вас цветы. Мы были в городе Зевинар, это 10 километров от Германии, небольшой городок 25 тысяч. Прямо само Рождество мы гуляли по торговому центру, и там был такой небольшой отдел. И я взяла там вот такие тюльпаны. Тюльпанов практически там не было, но тут очень красивые тюльпаны такие, видно, что они красивые. Фу. Их в упаковке 30 штук, стоили они всего 3 евро. Почему они стоят так дешево? Да только потому, что они уже были пророщенными, они уже с ростками. И единственное сейчас, что я сделала, естественно, я их посадила полила и э, думаю, что сделаю выгонку и, например, к 8 марта у меня уже будут тюльпаны. 30 штук это много, я поделилась со своими соседями, подарила им, ну пусть и у моих соседей будут красивые тюльпаны. А потом, когда они соответственно зацветут и отцветут, я их посажу в землю. Взяла вот такие маленькие нарциссы, тоже они стоят около 3 евро, очень большая упаковка, их очень много здесь, это 30 штук, вот такая упаковка, это недорого, много их. Это маленькие они, низкорослые такие, я хочу их посадить в вазоны, очень красиво, у них очень много таких маленьких нарциссов, вот я была весной, они так красиво сидят в вазах. Вообще вот такие маленькие нарциссы, они как подснежники в марте месяце растут уже везде. Взяла, вот, на мой взгляд, тоже это большая упаковка, но они вот не, не проросли, просто они по времени. Реализация вообще вот этих луковичных, она же происходит осенью. Вы представляете, отцвел тюльпан, в июне уже его нет. И у них стоят огромные поля тюльпанов, нарциссов. И начинает их выкапывать уже в июле, то есть уже их сортирует по их значимости, маленькие, большие, ну, то есть качественно разделяет уже локовицы. И, соответственно, сажает уже их осенью для того, чтобы получить красивые цветы в марте месяце. В марте их тюльпан уже цветут, если вы знаете, есть такой парк Кёкенхоф, он открывается в середине марта. И вот, пожалуйста, вы уже видите цветение, полноценное цветение тюльпана э, полей. Ну, Королевский парк Югенхов. Я там была, это сделающе невероятно. У меня есть видео, вы можете посмотреть. Это исключительно красиво, конечно. То есть, получается, они должны быть уже посажены. Но нет пока ростков. Если что, я их посажу, конечно. Я, я посажу их в озон, и они у меня там будут дозревать к весне. Так, следующее тоже очень-очень недорого я взяла вот этот декоративный лук вон там много их вот тут 10 штук их тоже очень дешево там распродажа я взяла они не пророщенные хорошие давно хотела посадить такой лук и взяла еще вот такой вот лук вот видите он тут огромные большие но ну, их и локоются видите какие большие и тоже это стоило порядка 2 евро. Но вот уже видите, наклевываются росточки. И если будут расти, единственное, что можно сделать, их посадить в вазоны. грунт у меня есть. И фрезию взяла. Это вообще вот тут их где-то тоже 30 штук. Они, знаете, это же очень такой ароматный цветок. Но они хорошие, они не, не проросли, они такие бодренькие. Ну, вот такой микс. Тоже я тоже взяла для, для себя их и посадить. Они тоже очень, очень красиво растут в базах. Вот такие мои приобретения луковичных. Очень хотела бегонию приобрести, потому что я привозила оттуда бегонию. Мне прям это очень нравилось. Но сейчас вот, к сожалению, не время. Не время. И еще я взяла пакетированные семена. Самых простых цветов, ничего тут особенного нету. Но они очень качественные. Я привозила в свое время оттуда тоже цветы газани привозила, бархатцы привозила. Мне очень понравились. Ну, вот знаете, не дешевые. Не дешевые вот полтора евро. Представляете, это что такое? Если там, ну, грубо умножим даже на 80 наш еврик, то получается 120 рублей вот такой пакетик. Я взяла вот лабелью, лабелью. Я знаю, что это действительно там хорошие семена, очень качественные. Посажу я эту лабелью, Очень насыщенный цвет такой сиреневый. Дязанью взяла. Из цветов имеется в виду. И вот взяла, знаете, название такое так. Взяла, так взяла я цветы галлардии. Я их никогда не сажала. Но ну, это такая большая наподобие ромашки. Она большая, крупная, такая очень насыщенного, красивого цвет. Вот хочу попробовать посадить. Так, вот она еще. Вот я двух сортов взяла. Но они обычно сажаются рассадой. Вот дала зарок себе уже, что я отойду от этого. Астра от всего. ну, к сожалению, вот видите, как слаба, как говорится, на цветы. Вот. Я, я, взяла, я взяла еще анютины глазки. Вот такие. Очень необычные. Просто не встречала такой расцветки. Я взяла так. Колюс, колюс. Но это я не для себя взяла. а взяла в подарок. Для интереса, скажем так. Да? Когда я сажаю капусту брокколи, у меня как-то не всегда получается. И я вот решила воспользоваться семенами, привезенными все-таки оттуда, с сердца цветочного мира Голландии. Вот хочу попробовать посадить капусту. И из томатов, тоже так для интереса, конечно, я взяла томат, суперрома называется, они невысокие. Ну все, сроки посадки все то же самое, без проблем. Ну посажу, попробую, потому что, ну действительно, даже томаты стоят там 1,7 евро, 1,5 евро. Дорого, у нас можно купить неплохие семена даже сибирской серии, и они прекрасно растут. На наши семена, я считаю, что они ничуть не хуже, они уже районированные. Поэтому я взяла их так, для интереса и в подарок некоторые вещи я хочу подарить своим друзьям, знакомым. Я хочу устроить розыгрыш из того, что я привезла. Здесь это просто семена, так я привезла оттуда духи хорошие. Сейчас я, я, сейчас я сделала обзор того, что я привезла, свои луковичные. Как они у меня будут расти, конечно, я вам покажу обязательно. Так что я хочу сказать, что, что я привезла, я все буду сажать, буду вам показывать. Мир вашему дому. Вы были с любовью из моего домика в деревне.